Если вы запланировали посетить башню Балень или монастырь Жеронимуш, я бы предложил выделить еще час-полтора и посетить музей карет, который находится в 10 минутах ходьбы от монастыря. Музей был открыт в 1905 году. Сейчас в нем можно увидеть кареты, построенные с 16 по 19 век. Тут в основном кареты, которые обслуживали португальскую и королевскую семью и использовались как для прогулок, так и дальних путешествий. Вот эта карета 16 века испанского короля Филиппа II, который, можно сказать, захватил власть в Португалии и присоединил ее временно к Испании в 1580 году. А эти 17-го, эти 18-го, а эти попроще уже 19-го столетия. Уже не такие понтовые. Чувствовали короли, что приходит конец их бесконтрольной власти? Так оно и получилось. В Португалии, например, свергли монархию и учредили республику в 1910 году. Еще тут можно увидеть королевские носилки. Нет, но ну вы можете представить себя сидящего там внутри, пока несколько человек пыхтят, таща эту конструкцию по улице? Отдельно представлены повозки для детей. Не простых, конечно, а из королевской семьи. Такие себе малолитражки. Экспонаты выставлены в хронологическом порядке, что дает возможность рассмотреть, как развивался индивидуальный транспорт со временем. Кроме кареты и повозок, тут можно увидеть ряд экспонатов, которые использовались для обслуживания транспортных средств, а также форму тогдашнего персонала, упряжь, седло, дорожный фонарь, сапоги со шпорами, трубы, дорожная кровать и другое. Вход в музей стоит 8 евро и, как по мне, абсолютно оправдано. Давайте почитаем, что пишут на TripAdvisor о нем. Пятизвездочные отзывы читать не будем, давайте посмотрим, что не понравилось. Из комментариев на русском языке всего 5 человек недовольны музеем. Однажды музей почему-то был закрыт в воскресенье, другие рассчитывали на бесплатный вход, а он оказался платным, но еще скучают по старому музею, который был расположен в историческом помещении. Остальные 59 комментариев с оценками «очень хорошо и отлично». Я тоже ставлю отметку «отлично». Приезжайте к нам в Португалию.